Всем привет! Давно не виделись. С вами Маша. Нет, все таки как-то не звучит просто Маша. Надо что-то придумать. У меня случился ребрендинг. Раньше мой бренд назывался Смолот, теперь, так как я в меньшей степени работаю молотком, а, в общем-то, практически не работаю, я пытаюсь отойти от стрингарта. И мне пришлось придумывать новое имя бренда. Теперь я называю strange items, что в переводе с английского значит странные штуки. Вот. Но не могу же я представляться Маша странные штуки. Это будет долго выговариваемо и как-то странно. Поэтому. А почему бы мне не стать Маша странная? Фамилия будет у меня теперь странная. Маша странная. Так что... Всем привет! С вами Маша Странная, и я рада приветствовать вас на своем канале. И смотрю я не в камеру, надо бы смотреть мне сюда, но как можно оторваться от своего изображения в телефоне? А, меня долго не было, и знаете почему? Потому что мне было лень снимать, мне было скучно, мне было, мне надоело снимать однотипные ролики на самом деле. Что я снимала? Я снимала, как я что-то делала, процесс все это ускаривал ускоряла великий, могучий русский язык, ускоряла. Ролик был 5-7 минут, и мне было скучно даже на моменте монтирования этого ролика. Я показывала то, что я умею делать. А сейчас я решила изменить свою политику и снимать то, чему я учусь делать. Я в последнее время... Очень много осваиваю новых видов рукоделия. Рукоделие, рукоделие это не то слово, которое я хотела применить. Все-таки я художник, а рукоделие это рукоделие. Но все, что я снимаю, все, что я делаю руками для меня новинку. И этого в моей жизни сейчас очень много. И я решила, почему бы мне не делиться с вами, как я осваиваю тот -то или иной материал. Например, сегодня мы будем заливать картину акрилом жидким, то есть рисовать жидким акрилом. Это еще называется Fluid Art. Я уже залила две картины, чуть позже я вам покажу, что получается. Это просто нереальная техника, которая мне очень нравится. Но это еще не все, потому что в следующем видео мы будем заливать эпоксидкой акриловую работу. И это тоже для меня в новинку, потому что эпоксидкой я не заливал, Я заливала какие-то небольшие формы, получала какие-то там камушки кубашончики и прочее, прочее, прочее, но заливать работу я не заливала, поэтому, возможно, мы испортим все, а, возможно, нет, а, возможно, получится шедевр. В общем, не знаю. Планов громадьё на этот год я очень хочу вернуться на YouTube снимать и чтобы это было интересно, а не то унылое фуфло, которое было до. Вот. Что еще? На заднем фоне у меня умывается собака, поэтому, ну что поделать. Будет, я хочу уйти от монтажа, от большого количества монтажа, который не нужен, в съедающее время и все. Я буду записывать практически все с первого дубля. Может быть что-то я, конечно, порежу из своей речи, но в основном я ничего не буду вырезать. Ну потому что, потому что хочу, чтобы вы Прочувствовали, как все на самом деле в реальном времени происходит, а не вот этот монтаж ускорения. Что-то, конечно, я буду ускорять, чтобы это было не очень занудно, но в основном будет так. Что еще хотела сказать? А -а -а -а, да, пожалуй, ничего. Сейчас мы пойдем и я покажу вам, что я делаю. Вот здесь, кстати, не просто так стоят вот эти две штуки, два холста, там за ними картина, которую я вчера залила. Вот, так я спасаюсь от пыли, потому что у меня есть одна хрень, четвероногая, которая благодаря шерсти, которой можно испоганить классный работ. страшное-страшное животное, вот это вот животное, способное испортить вашу картину. И вообще, все, что связано с эпоксидкой и жидким акрилом, это вот это вот, вот противопоказание, потому что вот эти вот всякие шерстючки, Маленькие, которые везде, абсолютно везде, они будут все притягиваться на ваш картину. Вот. Бип. Значит, сейчас я вам покажу, что тут у меня прячется от пыли. Вот такая вот картина. Абстракция. Залила я ее вчера вечером. Она уже практически высохла. Я думаю, к сегодняшнему вечеру уже досохнет окончательно. Сейчас пойдем еще одну покажу. Вот еще один вариант. Это я, кстати, собрала такой вот из фанерки, и арголита и пленки. Колпак, чтобы туда плюка не попадала. И шерстюка. Уйди а тут! Главное, не уронить сейчас на это телефон. Сейчас тоже сохнет практически. Сердечко получилось. Вот еще одна сердечко. Всё. к 14 февраля. Вот. Такие пироги. Ну что, пойдем творить? Итак, нам потребуется. Ну, первое, конечно же какая-то основа это может быть либо холст либо обыкновенный живописный холст либо фанера фанера желательно чтобы была от 6 миллиметров потому что на четверочку может гнуть потому что жидкости будет много вот в моем случае будет лист оэсби Потому что этот материал у меня есть, вот я использую я циркуль, правда, на полную его раскрываемость я прочертила круг и вырезала лобзиком обыкновенным. Я думаю, с этим не будет ни у кого проблем. Вот. Дальше нам потребуются вот такие кнопки. На эти кнопки э эти кнопки я вставлю с обратной стороны, чтобы не было соприкосновения основание со столом, иначе акрил приклеится и в общем ничего хорошего не получится. Дальше нам потребуется водичка, обычный ПВА клей, его купить можно где угодно, и акрил абсолютно любой, какой найдете акриловые краски, вообще без разницы. Вот У меня разные фирмы, в общем все что было в доме, все идет в ход. И еще для Эффекта такого расползания пятнами у меня я использую смазку силиконовая Вот, есть в капельках, в жидкости, есть в аэрозоле. Я пока проб попробую только аэрозоль. А, пока не с чем сравнить, поэтому ну, работает в любом случае. Вот это вот какой-то я купила новый а, с, такой, с такой насадочкой. Может быть, он будет получше. Не знаю, вот как раз и проверим. Дальше маска. Обязательно нужна, потому что аэрозолю-силиконовая вредно вдыхать нельзя. А, перчатки, вот, и, собственно, все, кнопки. Так, ну что, приступим. Первое, что нам надо сделать, это подготовить поверхность. А, ну и не забываем за свой стол, потому что лить будет безбожно. А, вообще, конечно, такой грязный вид творчества, но ничего не поделать. Красота требует жертв. А, еще самое главное забыл. Ну и ладно, это чуть попозже скажу. Давно не снимала видео, так волнуюсь, как-то все это волнительно для меня. Если буду тупить, прошу прощения. Так, забыла молоток. Вообще, конечно, все это удобно гораздо делать на стоя. Но я сижу, потому что я не влезаю в кадр. Вот. Поэтому мне придется сидеть. Так, переворачиваем нашу заготовку. И... Я думаю, столько хватит, даже многовато. Хаотично абсолютно не важно. Так, чтобы они не вывалились. Не надо на полную глубину, конечно, их. Соседям. Вот, даже если кто-то решит отвалиться, еще достаточно заклепок, чтобы не случилось беды Вот, достаточно удобно, устойчиво. И еще как раз самое время сказать, что мы можем делать. Я же символист, и я очень люблю глаза. Глаза для меня такой самый главный символ. В общем, не будем сейчас мы вдаваться в подробности, но. Будем делать зрачок. Прикиньте, я буду пытаться. Не знаю, наверное, может быть, с первого раза не получится, но косяч-то к нам всем вместе с вами. Я, конечно, все равно когда-нибудь добьюсь успеха. Но, может быть, даже, кстати, с первого раза. Но не факт. Вообще совершенно не факт. Потому что я, -то, я в душе не чаю, как сделать зрачок. Вот жидким. Не знаю, как вот сделать расползание. Сейчас будем пробовать, пытаться. В общем, буду мучиться, пока не получится. Вот так. Вот я все заранее отметила центр. Это я делаю для того, чтобы потом было понятно, не надо, конечно, было так у усердствовать, бивать, чтобы понятно было, куда потом лечь зрачок черной краской. Так, сейчас мы подвинемся чуть-чуть. Ну, короче, ладно. Так, это откладываем. Теперь приступаем к смешиванию красок. Я беру самые обыкновенные пластиковые стаканчики. И советую вам, чтобы не загрязнять атмосферу лишний раз. Мы и так очень много это делаем. Использовать их много раз. То есть не полениться, а пойти помыть и использовать в следующий раз. Иначе ну, это какая-то какая жуткая жуть получится. Слишком много пластика. Вот. По поводу пропорций... Смотрите сами по жидкости. Но в среднем один к одному делаем. И вод... ну, то есть три равные части должно быть: вода, краска и клей. Ва. Так, глазки мы будем делать. Все красные, но вообще у меня серо-голубые, поэтому, ну, конечно же, мы будем использовать синий в основном. Но! И серый точнее, не серый, а у меня тут серебристая краска. Я еще добавлю золотистого цвета, потому что, мне кажется, у зрачка и где-то ближе надо что-то такое добавить, акцентика. И даже может быть что-то из этого, но не уверена, скорее всего, нет. Мне кажется, золотого хватит и может быть один слой вот такого вот оранжевого, потому что он является контрастным для синего. С живописной точки зрения это должно получиться выгодно. Посмотрим. Итак. А, начнем с. Еще, кстати, надо решить, каким сделать фон. Но я думаю, скорее всего, мы сделаем его черным. Черным-черным. Это первая заливка, она без силикона. Это просто заливка. Поэтому берем стакан. И ее должно быть много, потому что у нас она большая. Расход красок приличный. А -а -а, да, такое. Но по сравнению с эпоксидной смолой. То тут не так все дорого на самом деле что там клей ПВА копейки стоит силикон тоже копейки стоит но ну, а акриловые краски да ну, как бы тоже можно брать самые дешевые конечно бы в рабочей одежде все это делать фарточки но ну, в общем все как всегда а мне лень так выдавливаем остаточки что при смешивании с ПВА, он такой белесого цвета, потеряется цвет. При высыхании ПВА становится прозрачным, соответственно, весь цвет нашей краски выйдет наружу. вот так Ну конечно же, я уже обляпалась, зачем, собственно, одевать перчатки, правильно? И еще забыла палочки. Для смешивания я использую такие палочки. Помните, в детстве нам в горло смотрели. Вот. И еще нам понадобится мой стихин для разравнивания краски. Так. Давайте все-таки оденем для приличия перчатки. Моднявая перчатка мне черные. Размерчик только немой немножко. Все, справились с перчатками. Ну что, идем. Я делаю это на глаз. Кто не доверяет глазу, можете взять весы и делать это веса. Также можно использовать не ПВА, а медиум для акрила. Но это уже будет подороже. Так, и вода. Начинаем смешивать. однородной массы. По консистенции смотрите сами, но вообще должно получиться как кефир. Вот, Если будет жиже, то ну, это не очень хорошо, а если гуще, то а, достаточно долго будет расползаться и останется толстым слоем, а это чревато тем, что акрил в потом со временем потрескается. Нам этого не нужно, поэтому... Делаем как кефир. Еще забыла сказать, что в конце, когда мы все зальем, нам еще потребуется газовая горелка. Также можно использовать строительный фен, то только не обычный, а не строительный, иначе обычно вы просто всю краску раздуете. Вот это нужно для того, чтобы пузырьки от силикона вышли и полопались. И Вообще, лишние пузырьки воздуха тоже вышли консистенцией, вот такая вот, текучая и в то же время хорошо льется. Оставляем. И теперь я сделаю то же самое с другими красками, но только на этот раз поменьше объем будет краски, потому что нам не нужно такое огромное количество. У меня несколько заготовок, чтобы потом все это заливать. стало время силикона, поэтому одеваем масочку, хорошенько взбалтываем и добавляем, наверное, не очень много, прям вот шик, наверное, один. Это было много. Это было явно много. Ну ладно. Теперь приступаем к основной заливке. Основная заливка у нас будет черная. Используем мастихин. Разравниваем нашу красочку по поверхности. Самое интересное, что для этой техники не нужно художественное образование. То есть у вас в любом случае получится какой-то шедевр уникальный и никогда и даже вы не сможете его повторить. То есть точности никогда не получится. Вот, поэтому... Очень легкая техника, очень интересная. Дальше только вот уже после акрила можно переходить на эпоксидную смолу. Там техника посложнее. Но в принципе. Принцип работы тот же самый. только другие материалы. как-нибудь дойдем тоже до эпоксидки. Самое главное здесь, чтобы к нашей краске было почему ездить. Вот мы создали такой слой. Так, а теперь нам нужно смешать краску в одном стаканчике, с которого мы будем, собственно, и заливать. То, что будет на дне, то будет по периферии. Поэтому сначала мы заливаем, а заливать мы будем. От центра. Поэтому сначала у нас идут темные цвета, а к зрачку будут светлые. Бьём. Нам надо обязательно оставить черного еще на зрачок. Так, дальше. хочется контрастности, поэтому добавим капельку серебряного, темно-синий. центра или к центру тоже как вам удобнее вот и сейчас попробую это все растянуть по кругу мы сейчас не заботимся о зрачке потому что я его в конце завью чтобы он был более-менее круглый заметить, уже появляется эффект от него. А нам это и нужно, потому что в глазу есть как раз такие штуки. Доводим краску до края, чтобы она стекала на бортик, хотя бортик я потом буду закрашивать. Я сейчас больше заботюсь о рисунке, чем о том, как затекает на бортике. Я возьму серебряную и начну вот так добавлять, все-таки хочется немножко побольше реалистичного глаза, там есть такие вот у него прожилочки. Надо размешать это дело наше. Как красота получается. Ты же не знаю вы, видите ли вы это или я для себя. Смотрите. но не красота ли? Можно это проделывать до момента, когда вам уже начнет надоедать или там нравится, вот. Я пока не, не хочу останавливаться, я еще хочу поработать над этим. Поэтому я добавляю, хочется вот на периферии помнить, что у нас темненькое должно быть. У зрачка у нас, так как он такой выпуклый, ближе к краю должно быть потемнее. Добавляем еще красочки. Так, и также помогаем, делая растяжечку. Что мне нравится в флюид арте акрилом и, наверное, со смолой также можно делать, что здесь бесконечное количество вариантов того, что можно сделать. И время есть засыхание. То есть вы можете, можете хоть слить все заново начать. Можете добавлять бесконечное количество. Тут просто вопрос в том, что краски много уходит. Но, как говорится, не нужно жалеть, потому что результат потом будет просто бомбический. пузырьки не надо гонять по акрилу просто вот надо чтобы подогреть и тем самым пузырьки смотрите какая красота сразу моментально просто высвобождаются пузырьки от силиконовой пропитки плюс воздух вытесняется вода и получается просто нереальная красота Немножко сместим наше все дело в центр. Вот, и что мы сейчас нам осталось сделать, это залить зрачок, потому что пока это вот такая вот картина, но она явно без зрачка. Это не радужка глаза без зрачка поэтому я боюсь сейчас доставать пипку потому что я потеряю центр вот сто процентов поэтому будем лить прямо вот под пипку льем льем льем На самом деле остается только ждать. Смотрите, как классно. Ну вообще, вроде достаточно ровно расползается. Хотя не совсем по центру. Пипка наша оказалась. Мы ей с этой стороны поможем. Единственное, что еще лучше сразу сделать, это немножко покрыть торцы краской, это я сейчас возьму, да можно даже мастихинчиком, потому что, чтобы потом было легче красить. Самое главное во всем находить свой почерк. Вот я могу сделать своим почерком то, что я могу делать, одни зрачки, например. То есть картины зрачков бесконечные. И когда будут видеть люди зрачки, сразу будет понятно, чьих это руб дело. При этом они, конечно, должны быть грандиозными какими-то. Я не считаю, что вот этот зрачок какой-то прям шедевр шедевров, но для первого зрачка мы ну, я считаю, удачный. Мне нравится. И это главное. Вообще, в принципе, делайте то, что вам нравится, и тогда будет получаться все. Смотрите, какая красота, просто, теперь самое главное сохранить, это сберечь от пыли, от шерсти и дать высохнуть, а дальше будем смотреть, скорее всего, залью эпоксидкой. Он еще будет как-то взаимодействовать и с силиконом, и со всеми прочими делами. Поэтому надо просто остаться и дождаться высыхания. Все, друзья, спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам видео понравилось, новый формат понравился. Пожалуйста, комментируйте, ставьте лайки. Мне это необходимо. Все, всем счастливо, всем пока!